Всех приветствую. Меня зовут Татьяна Тарасенко. Я являюсь бренд-менеджером фабрики «Густотек». И наш вебинар, собственно говоря, будет сегодня посвящен оборудованию этой фабрики. Сейчас я включу презентацию, и вы мне, пожалуйста, подтвердите, что вы сможете увидеть мой Да, презентация появилась. Да, чудесно. Спасибо большое. Хочу начать с того, что хочу поблагодарить компанию Equip, которая помогла нам в организации данного вебинара и является нашим официальным партнером, официальным импортером компании Густотех. И вы всегда на складах компании Густотех можете найти просто машины Густотех. Вот, а теперь, собственно, давайте перейдем к нашей теме Густотех. Это итальянское оборудование, это паста машины для производства свежей пасты, паста фреска. Почему мы решили провести такой вебинар? Потому что сегодня, да, с такой вот нестабильной экономической ситуацией возникает все больше и больше сложностей, в том числе и с провозом каких-то продуктов питания, да, и э, пасты, например, то же самое итальянское, да, из-за границ. Поэтому очень многие клиенты, собственно говоря, начинают э, производить пасту сами, причем это не зависит от формата заведения, да, то есть может какой-то ресторан, кафе э, разного совершенно уровня, разного ценового сегмента, э, это может быть интересно всем. Почему? Давайте разбираться. Итак, фабрика «Густоты». Она была основана в 2016 году и э, основана она была в такой зоне с э, свободной экономической зоне э, пола велонопатроника в Роверетто. После чего, собственно, уже было запущено непосредственное производство. И в 2017 году начались продажи оборудования глистопед на внутреннем рынке. Была собрана обратная связь, были собраны отзывы от клиентов. И, собственно говоря, фабрике удалось Конечно, там, модернизацию модели и получить под продукт, который отличается высокой технологичностью, привлекательным дизайном и надежностью. Здесь нужно сказать, революцию. что в фабрике она сосредоточила, скажем так, свое производство, основываясь на системе Toyota, да, то есть это Lean Production. И, собственно говоря, очень важно в данном случае, в том числе и бережное производство. Кроме того, важный момент, который хочется отметить, что Густотек – это монофабрика, выпускающая монопродукт, поэтому все свои усилия она сосредоточивает исключительно на одном в виде продукта, и это дает возможность постоянно его совершенствовать и э, доводить его, скажем так, до э, состояния идеала. Э, в 2017 году, как я уже сказала, была получена обратная связь от рынка местного, да, от итальянского рынка, и после чего с 2018 года по настоящее время география продаж начала существенно расширяться. Так, сейчас, секунду, я попробую. Отключить микрофоны, Коллеги, я вот тут сейчас подключаю, но я, пожалуйста, вас прошу, кто не хочет задавать вопросы, прямо сейчас тоже выключите звук, чтобы не мешать другим в тот момент, когда у вас появятся вопросы, вы можете смело включить свои микрофончики, и я обязательно вам на все вопросы отвечу. Итак. Вернемся к тому, что с 2018 года география тогда начала существенно расширяться, и на сегодняшний день это не только Италия, но также Россия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Польша, Чехия, Австралия, Марокко. Вот. А в чем, собственно говоря, преимущество густоты? Как я уже сказала, во-первых, это монофабрика, которая очень бережно, вдумчиво подходит к своему продукту, делая его максимально идеальным со всех точек зрения. Да? То есть это и внешний вид, да? вы видите, что наши машинки, они очень симпатичные, очень uh, приятные глазу. Да? То есть это непонятная машина, которую хочется спрятать подальше, а хочется, наоборот, всем показывать. И кроме того, есть ряд очень удобных моментов, uh, про которые мы сейчас с вами поговорим. Так. Как и из чего состоит наша машина? Собственно говоря, машина довольно проста в своем конструктиве, но при этом продумана до мелочей. У нас есть непосредственно корпус машины и есть бак. Фишка наших бас-машин в том что наш бак, является съемным, и этот самый бак можно совершенно спокойно мыть с посудомоечной машиной это дает нам на самом деле целый ряд преимуществ а именно, это дает нам возможность облегчить себе жизнь, да, то есть экономить время. И кроме того, поскольку мытье в посудомоечной машине, оно все-таки, как правило, более эффективно, потому что там более высокие температуры используются, да, и длительнее по времени процесс, это дает возможность тщательно очистить бак от остатков предыдущего замеса и производить, например, в том числе безглютеновую пасту. Либо, имея съемные баки, можно совершенно спокойно иметь два бака, один из них, будет для э, нормальной муки, а другой будет для безглютеновой муки. И таким образом тоже можно э, разграничить эти, скажем так, потоки, чтобы они не пересекались, и расширить ассортимент производимой пасты, соответственно. Ну, кроме самого э, бака у нас есть еще шнек, миссийный орган, э, зажимное кольцо, ну и, собственно, фиксирующие винты, которые этот бак у нас удерживают на корпусе машины. Управление машиной очень простое, очень понятно и интуитивно. То есть у нас есть всего три кнопки со специальными обозначающими значками. Да? И у нас есть кнопка для активации замеса, то есть машина сама замешивает тесто прежде всего. Затем у нас есть кнопка для остановки работы и есть кнопка для активации процесса экструзии. Да? То есть после того, как мы тесто замесили, нам необходимо непосредственно уже прийти к экструдированию пасты, и для этого есть у нас специальная кнопка. Вот. Сам по себе бак, как я вам сказала, кроме того, что он съемный, и может мыться в посудомоечной машине, вы можете обратить внимание на его форму. То есть он очень обтекаемый, без каких-то труднодоступных углов. Да? Поэтому, собственно говоря, его очистка, она очень легко производится. Вот, например, на этом слайде вы видите, что он просто помещается в посудомоечную машину. Еще одна отличительная особенность машин-густотек – это их надежность. Детали, которые используются в фабрике, они высокого качества. Например, это стальной мотор-редуктор с зубочными колесами, который является довольно прочным, износостойким, износостойким и делает срок службы наших машин довольно долгий. Вот. Еще один немаловажный момент при работе с любым оборудованием, в том числе и с пастомашинами, это безопасность. Поэтому у нас есть специальный фиксирующий болт, при помощи которого мы фиксируем крышку перед началом замеса. А если у нас есть необходимость добавлять какие-то жидкие ингредиенты, то у нас есть для этого специальная прорезь, чтобы добавлять жидкие ингредиенты безопасно. Также задняя стенка машины довольно легко снимается, и мы получаем удобный, легкий доступ ко всем компонентам машины, если машина требует какого-то сервисного обслуживания, да, или нужно посмотреть, что там у нее внутри происходит. Ну и, конечно, я повторю, да, это наша гордость, привлекательный дизайн, потому что вы видите, что машина, она такая действительно очень э, компактная, обтекаемая, красивая, и вот смотреть на нее одно удовольствие. Поэтому, собственно говоря, такую машину, как я уже сказала, хочется не прятать, а показывать каждому клиенту, чтобы они тоже могли э, ею насладиться. У нас очень широкий ассортимент сменных матриц. Э, менять их при этом очень легко, то есть есть специальная... Э, зажимное кольцо и специальный э, инструмент для того, чтобы кольцо дополнительно зафиксировать, если вдруг вручную мы закрутили его недостаточно туго, и точно так же потом, собственно говоря, э, разжать это кольцо для того, чтобы поменять матрицу при необходимости. Э, вот здесь такая фраза, да, «миллион матриц на любой вкус» — это действительно так, их великое множество, и э, кроме того, фабрика охотно идет на то, чтобы производить какие-то э, матрицы под индивидуальные запросы клиента, Допустим, время назад у нас был клиент, который запросил возможность произвести пасту в форме головы единорога, да? то есть какое-то детское кафе и хотелось удивить детей. Такое тоже возможно, фабрика активно на это идет паста, которая производится на наших машинах, она может быть длинная и короткая. Для производства короткой пасты у нас есть специальный нож с регулируемой скоростью вращения для того, чтобы можно было изменить длину этой самой пасты. Да, то есть чем быстрее вращается нож, тем короче у нас получается паста. И одна из очень важных матриц, которая есть в нашем ассортименте, это, собственно говоря, матрица для приготовления листов для лазаньи. Да, то есть мы можем делать листы теста совершенно спокойно и изготавливать лазанью, либо часто есть такие запросы от клиентов, можно ли делать равиоли. На текущий момент у нас нет каких-то отдельных именно машин для приготовления радиоли, но если равиоли изготавливаются в не суперпромышленных объемах, то как раз-таки можно совершенно спокойно использовать... У вас вопросик? Так, Можно совершенно спокойно использовать листы для для того, чтобы из них формировать правиле уже нужные формы. Так, переходим к следующему слайду. Также очень важный момент, это, конечно же, упаковка, потому что оборудование едет из Италии, едет оно на дальние расстояния. Упаковка продумана, она надежная, привлекательная, да, и, собственно говоря, оборудование всегда приходит в целости и сохранности. Теперь, наверное, время перейти к нашему модельному ряду. У нас есть несколько вариантов машин вы можете увидеть, что это машины GT-104, 106 и 108. Соответственно, отличаются они своей производительностью, то есть размером с да? То есть можно за раз замесить разное количество теста, соответственно, и их производительность таким образом будет также отличаться. Да? То есть самые маленькие машинки GT-104 Идут на производительность от 12 до 16 кг пасты в час. Машинка 106 идет от 14 до 18, и машинка 108 идет от 18 до 20 кг пасты в час. При этом обратите внимание, что машины GT 104 у нас есть в двух версиях. И отличаются они, собственно говоря, подключением. То есть есть модель на 380 и есть модель на 220. А модель, которая у нас идет на 220, она, собственно говоря, маркируется буквой M, да, то есть монофазная. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что при возможности крайне желательно выбирать, конечно же, модель на 380. Это модели более мощные и, скажем так, более надежные и долговечные в силу вот специфики да, подключения. Модель на 220 тоже, конечно, будет работать, она из строя не будет через три дня, но тем не менее ее, скажем так, производительные возможности, они будут несколько ниже, будут несколько ограничены. Поэтому при желании, при возможности, желательно выбирать модель на 380. Отличительной особенностью паста-машин ГУСТАТ является то, что у нас в стандартной комплектации, вы видите в таблице, да, уже идет нож для нарезки короткой пасты с вариатором скорости. То есть очень у многих производителей вот этот нож, он идет опционально, его нужно до заказывать. На наш взгляд, логично включить его в стандартную комплектацию, потому что в любом случае короткая паста, она производится, да, клиентами, вот, поэтому нож идет уже в стандарте. Кроме заказа машинки целиком, у нас есть еще вариант заказа машины по частям, то есть, если, например, вам нужен смертный бак или там машина с несколькими баками, то вы можете заказать отдельно, собственно говоря, непосредственно корпус машины, да, с мотором, отдельно в данном случае уже будет идти нож, и стенд при необходимости, и отдельно заказать бак нужного вам размера, нужной вам а, производительности, соответственно. Также это очень хороший вариант для тех клиентов, которые, собственно говоря, начинают с небольшой производительности, да, то есть, например, бак а, 12 килограмм, а потом со временем они уже увеличивают свои обороты, производство увеличивают, им нужен бак побольше. Можно по уже действующей машинке заказать просто бак побольше, да, либо там а, на 16, либо на 20 килограмм, и увеличить свою производительность с минимальными уложениями. Вот. Как я вам уже сказала, есть у нас вот такой вот специальный стенд, тоже можно с ним работать. Вот. и теперь давайте немножко поговорим о тех сегментах, которых можно сравнить густотек. Во-первых, это, конечно, рестораны с открытой кухней, потому что, как мы с вами уже сказали, как мы уже увидели, наши машины очень красивые, привлекательные, и, конечно, само одно удовольствие показывать их клиентам, в том числе и проводить какие-то, например, пасты-вечеринки да, тематические, где там гости участвуют, где производится свежая паста, это всегда очень э, объединяет, это всегда очень э, подогревает аппетит, да, то есть это такие вот приятные моменты. И, Собственно говоря, имея такую машинку в своем ресторане, можно пр проводить такие вот приятные встречи, да, и делать пасту, ну, собственно говоря, на глазах у клиента. Также, конечно, это различные пасты рестораны по франшизе, причем это могут быть разные варианты, то есть это может быть паста на вынос, да, где просто изготавливаются пасты, изготавливаются соусы, и клиент выбирает вид пасты, он выбирает соус, мы тут же все это смешивают, да, паста свежая, вы знаете, варится буквально какие-то пару минут, и уже клиент получает свою готовую порцию свежую, только что приготовленную пасту, да. то есть это очень важный момент, что человек... Кушает то, что было только что приготовлено для многих, это решающий фактор выбора. Вот. Также вариант, да, собственно говоря, это можно не только взять с собой, но и вкусить непосредственно в ресторане, да, то есть уже такой более, ну, скажем, более ресторанный вариант. Да. То есть не пастфуд, а более ресторанный вариант. Тоже паста, соус, все красиво, все вкусно, клиент выбирает и кушает. Также машинки наши можно устанавливать и в стритфудах различных. Они довольно компактные, как вы, собственно говоря, могли убедиться на фото. И сейчас во второй части вебинара сможете убедиться уже и на практике. Поэтому они совершенно спокойно устанавливаются на каких-то вот таких фудтраках. И тоже можно вот организовать такой приятный перекус для гуляющих людей. Вот. Ну и, конечно, это паста-корнеры в различных магазинах, супермаркетах, гипермаркетах или э, кулинариях, да, когда, опять же, паста лежит готовая, манящая, клиент выбирает, приходит, собственно говоря, и он рад и счастлив. Да. То есть, на самом деле, сфер применения их довольно много. Теперь давайте поговорим об окупаемости. Это действительно важный момент, потому что все-таки это вложение. Так вот, паста-машины хороши тем, что они окупаются очень и очень быстро. Это связано с тем, что себестоимость сырья, из которого производится паста, она на самом деле низкая, очень и очень низкая, а продавать порцию свежей пасты можно за достаточно большие деньги. Поэтому здесь приведены расчеты, мы сейчас с вами, конечно, не будем тратить время, чтобы все подробно в это вникать. Эту презентацию мы вам отправим, если вы потом захотите, сможете подробнее ознакомиться. Но смысл в том, что, допустим, вот здесь посчитано на 25 порций и вот с такой ценой машины, и получается, что окупаемость машины составляет 15 дней. Да, то есть при определенных условиях актуальность машины составляет 15 дней. Это, ну на самом деле, даже сложно в это поверить, да, казалось бы, потому что действительно очень-очень быстро. Поэтому мы предлагаем вам э, присмотреться к нашей машине, мы предлагаем вам... Э, Понимать, да, что в принципе она может быть интересна самым-самым разным клиентам, да, то есть не нужно ограничиться только, например, там, ресторанами с, итальянц... с итальянской кухней, да, или только там ресторанами с высоким средним чеком. Это действительно можно предлагать всем, всем, всем. И э, наверняка это найдет отклик. Поэтому, собственно говоря, э, грация за ваше внимание. А если у вас есть какие-то вопросы по теоретической части, я с удовольствием на них отвечу. Сейчас буквально подожду несколько секунд. Если у кого-то есть вопросы, можете прям смело написать в чат или еще смелее включить микрофон и задать вопрос голосом. Вижу, пока вопросов нет. Тогда мы с вами переходим к теоретической, к практической части. Я передаю слово своей коллеге Ирине Есиповой, которая сейчас вам продемонстрирует, как. Как готовить свежую пасту? Сейчас, буквально секунду, я сделаю вот так, тоже. отслеживание для всех. Подтвердите, пожалуйста, что вы сейчас увидели нашу пасту-машину в разобранном состоянии. Да, да, видим. шоу да, и паста-машина. Отлично. Передаю слово Елене. Так, звук. Да. Коллеги, всем здравствуйте. Надеюсь, меня видно. Если меня будет видно наполовину, ничего страшного. У нас приоритет сегодня на э, другого персонажа, э, скажем так, главного э, человека на этой вечеринке, главного оборудования. И я покажу вам практическую часть, как работает паста-машина. Э, начали мы с самого простого то есть такой, знаете, небольшой конструктор, собери правильно пастомашину. Вот, у нас представлена в шоуруме модель на 4 килограмма, на 220, то есть сейчас данное оборудование подключено в обычную розетку. Вот, как же у нас вообще происходит весь этот механизм, сборки. Но ну, В идеале, конечно, выключить из розетки оборудование и только потом собирать, но э, мы ничего не боимся, мы так делали сто раз, хотя не нужно. И, э, собственно, первое, что нам нужно, это взять наш бак. Вот здесь он стоит такой красивый, достаточно тяжелый, по-моему, весит он килограмм 7, как вы видите, у него есть задняя стенка, специальные прорези для мессильного органа и для шнека, который у нас будет уже выдавливать нашу пасту, и с с главной стороны, он выглядит таким образом. Здесь, наверное, будет не очень хорошо видно в какой-то степени, но есть специальные пазы, куда у нас на вот эту основу будет помещаться наш бак. Вот здесь для наглядности вам покажу, видите, вот такие вот небольшие ножки, и, собственно, на них мы будем фиксировать нашу достаточно тяжелую емкость для замеса. То есть выглядит это вот так. Немножко я помогу себе, уберу лишние элементы. Вот так она у нас зафиксировалась достаточно быстро, достаточно удобно. И сейчас нам остается ее зафиксировать. Не показала вам... Обратную сторону основы нашей пастомашины, машины. Здесь есть небольшие отверстия с помощью болтов в количестве четырех штук мы фиксируем нашу машину. Вот. Я постараюсь это сделать быстрее. Вы тем временем можете подумать над каверными вопросами, которые хотите нам задать. Вот. И, собственно, как видите, весь механизм происходит достаточно быстро. В комплекте с пастомашиной поставляется специальный такой ключик, маленькая вот эта составляющая, она как раз предназначена для вот этих винтов. Я сейчас сидят сервисники, смотрят, это, наверное, кошмар со стороны в плане терминов. То есть мы подкручиваем, фиксируем, не нужно прям до упора и сильно закручивать, а просто чтобы у нас ничего не произошло в процессе того, когда будет идти непосредственно наше, наш замес и наша экструзия. Вот. Если мы говорим про модели на 380, да, у Татьяна об этом говорила, и а, функционал оборудования, мы можем заказать модель на 4 килограмма и дальше просто заказывать баки другого объема и менять, то есть не заказывать новую пасту-машину, а просто а, расширять объем, уже имеющиеся. Ну и, соответственно, очень удобно за счет съемного бака наше оборудование «МНИТ» К счастью или к сожалению, мы мойку вам показывать не будем, но если вы доедете до шоурума в Москве и в Санкт-Петербурге, мы, конечно же, с радостью пасту приготовим, продегустируем и потом все вместе комплексно загрузим посудомоечную машинку, и вы увидите, что здесь нет ничего сложного, спокойно посудомойка справляется с задачей промывать полностью пространство. Вот, у нас зафиксировались наши болты, я, с вашего позволения, не буду использовать ключ для этих целей, потому что я надеюсь, что сила у меня <соценно> несколько ключа. Мы собрали нашу машину, она почти в функциональном виде, нам остается дальше зафиксировать два элемента. Один из элементов — это шнек, лучше начинать с него, это гораздо удобнее, потому что... Если вы поместите миссийный орган, вам будет тяжелее попасть в необходимое пространство. Что это значит? Вот, Если вы посмотрите на шнек, у него здесь есть вот такая, ну, такой небольшой выступ, выточка. И мы должны вот этой выточкой попасть в специальную прорезь, которая есть. То есть здесь у нас будет происходить механизм кручения, и если вот это полость войдет не так, как нужно, либо войдет не полностью, соответственно, никакого элемента экструзии у нас не будет, у нас это пространство между забьется, и мы ничего сделать не сможем. Так, все очень просто, сейчас мне остается только попасть в нужное пространство. Вот у нас очень плотно э, встал наш мессильный орган, и, соответственно, дальше мы с вами зафиксируем не мессильный орган, а орган для экструзии. И сейчас мы с вами зафиксируем мессильный орган. Здесь похожая история. У нас э, есть небольшой выступ, поэтому на металлический выступ мы с одной стороны зафиксируем наш мессильный орган, и потом, э, когда вот эта часть... Э, Мешалки. у нас будет выступать просто машина, мы зафиксируем вот специальным, вот таким, я не знаю, как это правильно назвать, поэтому если есть кто-то из сервиса, пожалуйста, сделайте небольшую поправочку на то, что я все-таки технологом в работе, а не сервисным инженером, то есть ну, у нас будет шумно. Мы помещаем наш мессильный орган в рабочую камеру. Вообще, честно скажу, я делаю это намного быстрее и по факту с первого раза, но сегодня просто пятница, я уже немножко в То есть вот мы поместили наш мессильный орган, и если видите, у нас поступает вот здесь, собственно, то, что я говорила, да, его часть. И сейчас мы с помощью кольца с резьбой его фиксируем. Вот, в целом на этом основная сборка у нас закончилась. Сейчас у нас э, на первый план выходит э, момент э, использования насадок, да, то есть мы должны ее поместить в специальное кольцо и уже зафиксировать на вот в этом выступе. Начнем мы с вами с длинной пасты, поэтому я предлагаю вам поучаствовать в, в игре «Выбери насадку для длинной пасты». Что мы с вами будем делать, спагетти или тельятели? У нас есть спагетти — это всем классическая паста, тельятели — это такие тоненькие полосочки. Я думаю, что, наверное, интереснее будет Илья Телев все-таки, да. Фиксируем с вами в кольце нашу насадку. Упрощение, пятница. Я немножко дома. И без проблем да, мы вот так вот разместили нашу насадку. Соответственно, есть специальный ключ уже для вот этого кольца, который нам тоже а, дополнительно создаст момент фиксации. А, что важно, у нас для данной пастомашины предусмотрено, предусмотрено производство не только длинной пасты, но еще и короткой. Для короткой пасты у нас есть специальный нож, резак, он идет а, в комплекте, либо если он вам не нужен, вы можете выбрать вариант без этого ножа, но мы вам продемонстрируем и то, и то. Как это работает, соответственно, вы увидите далее. И э, фабрика также э, предоставляет возможность готовить на данной пастомашине лазанью, поэтому у нас есть вот такие красивые насадки для листок лазаньи, Большину мы можем с вами выбрать. Вот. Собственно, начнем мы с вами с Тельятели. Машина у нас собрана находится в спокойном состоянии, для того, чтобы наш процесс пошел, я использую Сырье, как правильно загружать сырье и каковы пропорции? Но в стандартной технологии рецептуры, конечно, используются симолина, симола, да, это итальянская мука, либо мука от твердых пшеницы тоже вот этого вот итальянского деления, у них немножко у итальянцев классификация муки немножко отличается от нашей, поэтому, чтобы максимально близко подобрать оптимальные какие-то пропорция пропорции консистенции мы используем обычную манку. То есть на, некотором, на некоторых упаковках прям подписывается, что это симола. То есть если вы пойдете покупать, не знаю, в метро симолу, которая симолина, она будет стоить 250 рублей за килограмм, а может и 400. А если вы купите манку, она будет стоить ну, 80-60 рублей за килограмм, что имеет значение. То есть здесь у меня чуть больше килограмма в среднем правильная консистенция начинается где-то на одну скажем так на одну часть муки где-то на один килограмм муки мы будем использовать 35 жидкости то есть сейчас по факту на один килограмм у меня 350 грамм жидкости здесь понятно что как в хлебобулочных изделиях так и в подобном подобного рода приготовления да, где нужно соединить муку и воду в одну составляющую, у нас количество воды может отличаться, потому что мука и сырье сухое у нас тоже отличается. Поэтому а, я буду добавлять где-то местами на глаз, но не переливать и не додоливать, потому что если мы перельем, мы испортим, если мы не дольем, мы тоже испортим, только возможно уже посты машину, а не тесто. Вот. Засыпаем. Нашу манку. Кстати, если кому-то интересно с технологической точки зрения, мы в свое время использовали муку питерскую муку, которая называется предпортовая или предпортовая кому как нравится и соответственно они тоже получается достаточно хороший результат просто изделия не такие ну они очень более распухшие в том числе после варки но при этом при варке они не образуют дополнительную слизь это такой небольшой технологический момент потому что все все часто спрашивают и интересуются так собственно собрали машину вот здесь есть специальные Фиксатор, про него вам Татьяна должна была говорить. По факту, это механизм, который нам э, дает такой защитный механизм. То есть, например, да, сейчас я активирую э, замес нашего теста, не экструзию, то есть работу вот этой части постамашины. И вот сейчас у нас все идет хорошо. Когда я делаю вот так чудеса, так не должно быть на самом деле. Она останавливается. Это, наверное, наш сервисный инженер пошел наши постоянные жалобы. То есть по факту, когда мы открываем э, с вами э, крышку, у нас процесс останавливается, соответственно, создается этот момент безопасности. Сейчас я опять включу замес нашего теста, ну, пока только сухого сырья, и буду заливать жидкость. Здесь у меня не вода и не яйцо, здесь вода с яйцом. То есть, соотношение 50 на 50, и, соответственно, я залью где-то небольшую часть и буду смотреть по консистенции, потом эту консистенцию показывать вам. да, Где слишком рано, где норм, но надеюсь, что не дойдет до консистенции слишком поздно. До свидания, мы сворачиваемся. Небольшими плавными движениями я заливаю нашу жидкость паста-машину в специальную прорезь, надо было вам ее, конечно, показать, но я думаю, когда крышка открывалась-закрывалась, все было видно. Средняя паста и тесто у нас будет замешиваться от там, 3 до 8 минут, в зависимости, опять же, от способности муки впитывать нашу влагу непосредственно а сырье которое мы используем да как правило вода она быстрее пить точнее мука быстрее впитывает воду а яйцо оно немножко по-другому распределяется оно дает такую более плотную текстуру непосредственно Рецептуры могут меняться, мы с коллегами прорабатывали безглютеновую пасту и гречневую пасту, то есть вариантов очень много, если, кстати, говорить о каком-то безглютеновом производстве, да, смена баков и возможность тщательной мойки, это а, дополнительные. Элемент в том, что вы снижаете риск, да, безопасности для здоровья человека, если у него аллергия на яйцо, там, на глютен, на какие-то а, другие пищевые компоненты. То есть можно тщательно это помыть, и, соответственно, проблема решится. Так, немножко себе помогу. У меня заготовлен заранее поднос, и на него у нас будет выходить непосредственно наша паста. Не знаю, сколько времени прошло. Хочу остановить процесс и показать вам, как это выглядит. Наверное, было бы лучше, если Аня поднесла камеру и показала, что же это такое. Но в целом консистенция у нас вот уже отличная. То есть сюда, пожалуйста, наклони. То есть мы видим вот такие вот шарики. Это консистенция в целом. Если я беру вот эту вот рассыпчатую составляющую, да, у нас она очень просто и быстро лепится в шарик. Опять же, да, жидкость, правильное сырье нам дали такой результат. Сейчас самое время запустить экструзию. Если вдруг первое... Скажем так, партия вам не понравится, да там первые пару секунд, как выходит паста, ничего страшного, это нормально, ее всегда можно дозакинуть, и даже если консистенция кажется суховатой, тоже можно дозакинуть и произвести замес Как я сказала, поздно, это когда мы уже перелили жидкость, у нас такой неприятный комок образовался. вот Предположим, что тесто сейчас у нас готово, и наступает момент экструзии. То есть для экструзии у нас есть специальная кнопка. То есть мы можем как начать замес, остановить специальной кнопкой, и специальная кнопка у нас предназначена для экструзии. Когда у нас производится длинная паста, мы ее либо нужную длину отрезаем ножом, либо представляем, что наши руки это ножницы, и собственно отрезаем. Вот такая пока с виду не презентабельная паста у нас выходит. Я напоминаю, что это нормально. Если добавить куркумы или, опять же, использовать чисто яйцо, у нас получится отличная паста. Очень важно, кстати, перед использованием э, м, прочищать тщательно насадку. Если э, в процессе предыдущего использования у нас ну, где-то что-то не домыли, у нас пол может получаться вот такие зазубринки. Это не есть хорошо. Так, я сейчас остановлю. Ну, вот такой вот э, вариант паст у нас получается, вот, пока, наверное, не очень хорошая проба пера, напоминаю, что это нормально, всегда можно сделать вот таким вот образом. Грузить назад и в целом продолжить наш процесс. На самом деле мне э, визуально кажется, что паста, ну, я бы прям чуть-чуть влажности добавила, но э, все равно процесс эктрузии, да, он немножко механические свойства э, с течением времени наши пасты будет менять, поэтому я сейчас совсем чуть-чуть, прям капельку э, добавлю воды, жидкости, прошу прощения, э, буквально 30 секунд, пока это все будет перемешиваться и я повторно запущу их в То есть, видите, прям совсем чуть-чуть жидкости добавлялось. Знаете, вот у пекарей есть ну, его понятие пекарский процент, и очень часто в рецептурах можно увидеть понятие вода 1 и вода 2. То есть вода 1 — это когда ты точно знаешь, что у тебя мука возьмет это количество, вода 2 — это на тот случай, когда она может взять еще. У меня на этот случай вот здесь небольшое количество воды, но, как видите, Основной жидкости вполне мне хватило для а, непосредственно процесса. Сейчас, я думаю, нужно спокойно начать экструзию и посмотреть, что у нас получится. Вот. Дополнительный тоже лайфхак, чтобы паста у нас получалась отлично. Мы, а, ну, я предварительно еще люблю смачивать насадку жидкостью, водой, да, чтобы вообще все шло как по маслу. Я думаю, что э, кто-то не очень хорошо подготовился к практической части, не совсем хорошо прочистил насадки, я прошу меня за это извинить. Вот, но в целом, да, вы видите, что э, паста у нас получается, получается отлично. А если вас интересует там производительность, в частности, да, как она может производить, все это сугубо индивидуально и будет зависеть от плотности теста. В целом вот такой объем, без остановок, да, там не один килограмм теста, а больше, у нас ну, спокойно до 10 килограмм, там, 11 мы можем производить. Вот идет такая отличная вторая партия у нас. Сейчас, это закон... Сейчас у нас вытянется длинная телья я вам покажу на камеру, как это выглядит. В идеале, конечно, чтобы вы с клиентами, или если вы клиент, пришли к нам в шоурум рум и проработали да, на своем сырье непосредственно продукт. Вот такая вот красота у нас получается. Я не знаю, насколько хорошо и детально видно. И прошу прощения, что я без перчаток, просто я люблю чувствовать тесто руками, но, и, к сожалению, я не могу вас покормить. Поэтому я решила, что мне нечего терять. Вот так вот у нас... Получается паста, да, есть момент человеческого фактора, что я стою, либо пасту отрываю, либо нарезаю, сейчас мы переходим немножко в момент автоматизации всего происходящего, теперь не нужно открутить насадку, которую я так фиксировала, прошу прощения, не помню с какой стороны это правильно делать. У меня, кстати, был случай один раз на мастер-классе, когда мне нужно было поменять насадку, я закрутила, показывала, какая же надежная фиксация, а потом не смогла эту надежную фиксацию открутить. А благо, что были э, партнеры, да, ну, компании, партнеры, которые мы проводили мастер-классы, они мне помогли, но, конечно, тоже посмеялись. Теперь у нас также на выбор есть насадка для короткой пасты. Самые часто популярные, востребованные у нас, ну, во-первых, козыры, очень многие повара почему-то ее любят, у нас есть чудесная насадка пузили, вот так вот она выглядит, и есть насадка макаронья. То есть э, с репленной поверхностью. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть, как же у нас получается фузили. Это почти постоянный запрос шефу. Поэтому, я думаю, начнем с нее. Но если вы скажете, что я вас <laughs> не даю права что-либо выбрать, мы можем после того, как у нас закончится приготовление фузили, перейти на какой-то другой вид пасты. То есть сейчас механизм у меня тот же самый. Я поместила... Наши фузили, специальное пространство для экструзии, и теперь переходим к этому самому интересному моменту. Сейчас мне нужно зафиксировать нож. Обращаю ваше внимание, что у нас есть вот таких, да, три винтика вот здесь, и вот этими винтиками мы фиксируем на, на наш результат на кольце. То есть у кольца тоже есть специальные базы, которые отлично в себя вмещают эти винтики. У нас есть специальный такой штекер. Штекер мы подключаем вот сюда. Я не знаю, будет ли вам видно. Есть вот, это, вот тут специальное пространство небольшое. Мы подключаем непосредственно наш нож, и можно производить весь процесс. Кстати, у нас был такой случай, когда я подняла такую достаточно большую панику, что мне не работал резак, в итоге резаком работала я, пришел сервис и сказал, что Ирина, там просто попала мука, ну, то есть попала попал кусочек теста, муки, соответственно, не было вот этого контакта, и э, резак у нас не воспринимал машины, поэтому если вдруг вы купили пасту машины и собираетесь ее покупать, иногда катастрофичные вещи, они ну, проблемы такие, они решаются достаточно просто. Что же сейчас у нас будет происходить? Видите, вот этот вот специальный рычажок. И для того, чтобы запустить непосредственно нарезание наших кузилей, мы должны ну, повернуть просто в нужную нам сторону. Даже не в нужную сторону, а либо до упора, либо не до упора, чтобы производилась короткая паста нужной нам длины. То есть, я думаю, видно механизм, как это работает. И теперь продолжаем нашу экструзию. Если мне не понравится паста, нет, мне не нравится паста, мы просто варьируем да, скорость, которая у нас должна получаться. Вот так у нас получаются коротенькие, длинные фузили, прошу прощения. На самом деле очень медитативный процесс, прям для поста в Инстаграме. Вот такие вот отличные виды кузель у нас получаются, я думаю, прям эстетика. И, соответственно, если вы хотите покороче, мы варьируем наш рычажок. Здесь у нас получаются уже совсем такие малюточки. Я бы сказала, это вариант детской пасты. Можно использовать также буковки, либо что-то еще. Вот так у нас, если крутится, резак очень быстро. Вот, но я думаю, что все-таки симпатично вот так вот выглядит в более длинном исполнении, поэтому мы замедляем вращение нашего э, ножа и ждем, пока у нас идет процесс. Все достаточно быстро, все достаточно удобно, и я по факту могу заниматься своими делами, да, включать там макароноварку, достать соусы, например, чтобы э, уже сформировать впоследствии нашу пасту. По факту да, мы минимизируем какой-то человеческий фактор на этом моменте, то есть оставили и дальше у нас процесс идет самостоятельно. Вот как-то так. Сейчас еще немножко с вами подождем. Если у вас возникли какие-то вопросы касательно практической части, технологической части, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. Я с радостью отвечу. Если не сейчас, то по телефону, по почте это тоже не проблема. Если, кстати, кто-то из вас находится в городе Санкт-Петербург, мы работаем до 18.00. Поэтому у вас есть уникальная возможность зайти к нам в гости, попить чай, кофе и еще взять с собой пасту домой. Тем более сегодня пятница. Почему бы нет? Собственно... На этом моя практическая часть закончена, вы видите, что паста-машина работает во всех режимах, производство короткой пасты, длинной пасты, лазанью, с вашего позволения, я не буду сегодня демонстрировать, потому что насадку от лазани тяжелее всего мыть, лично для меня, вот, поэтому лучше приходите к нам в офис, и мы, соответственно, с радостью вам ее покажем, и даже приготовим лазанью полноценную. Я знала. На самом деле тесто может оставаться то же самое. да. Если мы говорим про лазанью, мы выбираем специальную насадку. Она также помещается на специальном кольце. То есть, ладно, чего уж. Гори, сарай, гориха. Поставим на понедельник, придем, помоем. Собственно, снимаем наш резак. Опять мы откручиваем кольцо, конечно же я его опять зафиксировала и не могу, поэтому нужен ключ. Нужен ключ. Вот. Единственное, у лазанни часто бывает проблема, вот в самом начале, да, как я говорила, первый блинком, у нас листы могут быть немножко подорванными, ну, то есть с небольшими дырочками, это ничего страшного, это нормально. вот Потом у нас листы получатся как надо. Вот. Собственно, отчатки загружаем туда. Я надеюсь, что там сырья достаточно для производства хотя бы одного листа. Что нам нужно? Нам нужна насадка. Выглядит она абсолютно неприметным образом, но если вы посмотрите, вот здесь у нас есть пространство, и вот здесь есть небольшой такой ограничитель. То есть этот ограничитель будет наш лист как бы разрезать. Соответственно, мы задаем с помощью специального ключа нужную нам толщину. Вот. Так, эту насадку мы, видимо, тоже плохо помыли, я прошу прощения, возьму другую. Вот здесь у нас идет более свободный ход у нашей насадки, соответственно, когда болтик откручивается, у нас меняется и толщина, да, я думаю, вот тем видно, как это получается. Ну, понятно, что мы не будем толщину листопасты превращать в толщину теста для пиццы, да, снова для пиццы. Сделаю как-то вот так, вроде бы неплохо толщина достаточная, и механизм тот же самый. Да, мы фиксируем данную насадку в кольце. Фиксируем, закручиваем. Так, вроде бы отлично. Все, и а, тот же самый процесс, только единственное, мне, наверное, понадобится нож. Да, отлично. Отлично. Класс. У нас на самом деле просто дремтин, мне нужен нож <свят> автоматически, ручной, без проблем. И вот мы видим, как у нас выходит наш лист. На самом деле под листы лазаньи я люблю делать чуть более эластичное тесто, то есть жидкости давать чуть-чуть побольше, потому что это снижает на ну, какие-то дефекты листа. Вот, кто-то из товаров говорил, что можно использовать еще более сильную муку, да, но, как говорится, белка очень много, а растяжимость такой муки достаточно большое. Вот так это будет выглядеть, может быть, я не очень презентабельно вам отрежу здесь лазания, но у нас идет процесс, и вуаля, вот такая вот, в принципе, лазанья у нас получается, да, листы для лазания. Спокойно выкладываем и ждем, пока идет процесс дальше форма. А, Смотрите, когда у нас идет процесс, так, я думаю, я могу остановить, да, вот смотрите, вот то, что, про что я говорила, да, почему я люблю делать более мягкое тесто, чтобы не было вот таких вот непонятных зазубринок. Вот. А если мы говорим про мойку насадок, то когда, во-первых, меняете насадки в процессе производства, желательно их поместить в воду, и даже если у вас нет времени помыть их вечером там, на следующий день, мы оставляем их в воде, периодически меняем воду, чтобы там не заводилась эта система. А мы вычищаем из вот этих вот ну, отверстий да, большие кусочки теста. И э, у нас в целом под напором э, нашей посудомоечной машины все отлично получается, то есть посудомойка отлично пробывает, единственное, какие-то детальные кусочки мы уже ну, ручную ковыряем, доковыриваем, да, это... Uh, ужасно, это напряжно, это долго, но uh, пока, к сожалению, средства не изобрели. Возможно, я его когда-нибудь изобретую разбогатею, потому что я только на поперемыла, но пока, к сожалению, нет. Вот uh, под напором посудомойки не каждая посудомойка справляется, но у нас плюс-минус, да, и дальше мы либо зубочисткой, либо разгинаем стрепочку и стрепочку прочищаем. Возможно, есть какие-то профессиональные инструменты, да, для uh, прочистки насадок. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Да, Нет еще... есть. А, да, отлично. Паста у нас вообще в идеале, если мы говорим про пасту преску, готовим пасту преску, ее вот желательно приготовили, съели. Приготовили -съели. Это максимально вкусный, удобный вариант. А есть вариант, когда мы можем эту пасту подсушить. То есть мы пробовали сушить в параконвектомате, но честно, по времени это плюс-минус то и на то выходит, если сушить ее на открытом воздухе. Единственное, что ну, относительная влажность воздуха и температура должна быть как по всем нормам для сухого сырья а, и, соответственно, относительно безопасное помещение, потому что если у вас очень много потусторонней флоры в пространстве находится, паста очень быстро может испортиться. То есть мы ее подсушиваем и в сухом виде она спокойно может храниться более длительное время. Паста, паста хранится в охлажденном виде, если мы завакумировали ее в пакете, то есть в плотно-герметичном состоянии храним, либо использовать специальный упаковщик, это может на хранение происходить от 3 до 5 суток в холодильнике в зависимости от температуры, ну и в замороженном состоянии она, конечно, тоже хранится. На самом деле у нас заморозки хранилась до полугода в качестве эксперимента, вкусовые свойства она потеряла, но с точки зрения безопасности сохранилось, у меня было все в порядке. Я сейчас перед вами, собственно, повторяю. Тот же самый мастер-класс, поэтому в целом, в зависимости от удобства, пожелания, вы можете хранить ее, как вам удобно. Конечно, когда вы ее высушиваете, она уже ну, имеет немножко не такой эффект, да, уже, в принципе, нет ощущения, вот, этой пасты потому что сухую вы можете купить и в магазине. А замороженное охлажденное имеет право быть, и, собственно, до 24 часов в свежем виде она спокойно может сохраниться. А не страшно. Нет, не страшно. Ну, опять же, мы в посудомойку не заливаем какую-то агрессивную химию. Это нужно понимать, у нас же есть посудомойка, которая требует, рекомендует использовать определенные таблетки для мужья. Мы их используем, мы не используем шуманиты, а какие-то агрессивные кислотные средства. Мы просто загрузили, оставили. Uh, все в порядке, то есть сколько это опробовано, да, и нами, и мастер-классы, у нас итальянец это дегустировал, все в порядке, еще к нам яднократно приедет. Поэтому с этой точки зрения, если вы соблюдаете правила эксплуатации посудомойки, да, мойте посуду соответствующими моющими а средствами, проблем здесь никакой не будет. Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что насадок в море, просто море, всех не перечислить, даже более того скажу, если мы рассматриваем с точки зрения Италии, это все, Италия это такие достаточно большие регионы и где востребована одна паста, в другом регионе просто этой пасты могут не знать. Есть вот эти вот особенности, что насадок может быть там более 200 тысяч, да, там толщина, диаметр, габариты, степень рифлености и так далее. А, более того, если есть необходимость, можно индивидуальные какие-то насадки заказывать а, с фабрики, как вот Таня рассказывала, был клиент, который на одной выставке очень просил голову единорога. Ему сказали, что это возможно, конечно, немножко это, ну, все улыбнулись, такая возможность есть, просто это будет как э, допсторг, поэтому я прям по названиям вам не перечислю, я могу сказать то, что есть у нас в офисе, это 9-1. 19... Садок. И в целом из них востребованы вот три короткие, это фузили, это макарония, а, стрепленная поверхностью, регаты по-моему, называется, не дай бог посмотрит, это все, это козыречи, и популярные длинные пасты, это, конечно же, спагетти, это пельотели, и листы для лазаньи тоже набирают свою популярность. Единственное, что из короткой пасты пока мы не адаптировали насадку под пеной, под перья, да, которые так многие любят, и нет у нас агрегаты для равиоли, чтобы сразу сделать начинку, вот, собственно, как-то так. Все? Все отлично, благодарю вас за вопросы. Благодарю вас за уделенное время. Надеюсь, вам было интересно это посмотреть, послушать. Надеюсь, вы узнали много нового для себя. И если что, я и моя коллега Татьяна, Анна, мы все доступны по любым вопросам, обратной связи. Поэтому желаю вам хорошей пятницы, хорошего вечера и отличных выходных. Спасибо большое. Спасибо. Грации вам написали. Все, спасибо всем большое.